Так это Сергей. Это Серега, напарник мой. Какой долгоек? Господи, не общайся с ним. Я зимой еду боком И летом тоже боком Я зимой еду боком У меня есть приора В ней ручник я настроил сняла обвес пока целый Ведь зимой поеду боком Пацаны все смеются и ручник не спасает И гайцы смотрят строго Я мимо них проехал боком Едет боком тачка, едет боком И плевать, что это тачка копов Руки руль сжимают плота Все в поворот заходим боком я зимой еду боком Я зимой еду боком и, и, и, и летом тоже боком Я зимой еду боком Я купил жигуленку Сзади сад и колонки Я теперь исполнитель И хэштег отверни Все как я еду боком. Жигулисты также и на Здесь тазы и тюниные марки. Перед заты полно привод. По снегу дело Ем красиво. Я зимой еду боком. Я зимой еду боком. Я зимой еду боком, я зимой еду боком, я зимой еду боком, и летом тоже боком. Я зимой еду боком.